Здравствуйте, это одиннадцатый урок. Мы с вами погрузимся в историю, которая погрузит вас в то место, которое вы представите. Вы можете представить свой дом, место, где вы провели отпуск, просто отдыхаете. В общем, абсолютно любое место и действующим лицом будете вы. Мы с вами на пятом уроке уже погружались, как главное действующее лицо. Поэтому вы скорее всего справились тогда, а значит и сейчас справитесь. Теперь давайте представим вход в то место, которое вы представляете, в котором будет происходить история. Вы входите и видите, что на входе проросла лаванда, вечно скопление кустов. Вы задумались, вы ведь любите лаванду. И идете дальше. Смотрите и видите, что лежит хардометр. Вы вспоминаете, что это прибор для измерения толщины струн. Вы думаете, усердное занятие пользуется хардометром. Внезапно вы себя чувствуете, как будто наступили ногой в филе. Когда вспомнили, что филе это мясо с высшего сорта, вы успокоились, ведь об хорошее мясо ноги пачкать не жалко. И решили немного посидеть. Как тут мимо вас проходит счастливая хипесница. Когда вы вспомнили, что это проститутка, занимающаяся кражей денег и ценных вещей у посетителей. Решили... От такой счастливой хипесницы держаться подальше. К вам принесли оладушку, незнакомый или незнакомая. Также к оладушке собаку. Вы хотели мат сказать, но сказали осу То есть это оладушек, а рядом приготовлена собака. После ваших возмущений тот, кто еду принес, вам сказал. Значит, вы говорите так же то есть олсу, а еще точнее оладушек со вкусом собаки. Все ясно, и тот, кто вас угостил или угостила, все за вас съел или съела. После увиденного у вас в голове начался хаос. Вы захотели купить дом большой, а может и не один. Когда вы поняли, что хаос у вас в голове и дом не нужен, вы решили лежать немного вы чуть не заснули и вот к вашему месту подошел какой-то плебейс вы вспоминаете что плебес это человек не аристократического происхождения выходец из нишек сословий вы задумываетесь, что этому плебейсу сказать? Этот ведь плебес идет к вашему месту. Плебес какую-то глупость вам сказал и ушел. Вы думаете, что ни никого вокруг нет, но тут на вашу голову упала взятка. Когда вы посмотреть решили, вы вдалеке увидели этого плебейса, чтобы заполучить. Реальное или действительное спокойствие Вы религиозно Реально вздохнули Когда посмотрели Как выглядит ваша взятка Вы увидели Что она выглядит как сушеный лук Когда вы решили Выкинуть лук Вас старая бабушка остановила Интересный Вынустинг устроила Когда бабушка ушла Вы пошли дальше на вашем пути встал символист. Он вам казался злым, но уйти вы легко смогли. Вы вспомнили, что читаете редко. Вы увидели крупно лиственное дерево с гладко-светлой серой корой и твердой древесины, То есть твердо между корой и сердцевиной. Вы вспомнили, что это дерево называется бук. Вам стало интересно, а из дерева Бук книги кто-нибудь делает? Вы подумали, а если бы вы были бы этим деревом, из вас сделали книги, и у вас стресс странный появился. Когда вы увидели миску, предмет домашней утвари, в виде широкой и глубокой чашки, а внутри миски стебель, тонкая гибкая маленькая веточка, отросток. Вы подумали, это какая-то ошибка, миска со стебельком внутри. Вы решили оставить эту миску и пошли дальше. Вы услышали хип-хоп. Музыкальный стиль эстрадной музыки с динамичной танцевальной мелодией. И увидели много пены. Насыщенная мыленным раствором вода в виде непрозрачной легкой пузырчатой массы. Вот «Уже мысли появляются хип-хоп с пены? Случается такое?» «Вы только хотели о чем-то подумать, и у вас уже летит большая банка молока». «Вы больше молоко не любите», — подумали, так как ваша голова от удара пострадала. «Вы в обмороке!» «Внезапно потеряли сознание». Вы начали открывать глаза и увидели прекрасную практику, как лягушка запусти... как лягушку запустили в воздух, и вы снова потеряли сознание. Вы пришли в себя и поняли, что оказались совершенно в другом месте, незнакомом месте. Вы решили вспомнить все, что с вами произошло. Вы тогда на входе в свое любимое место увидели любимую лаванду, и вы пошли дальше. Вы нашли хардометр которым пользоваться можно только усердно. Вы наступили в филе. Вы себя чувствовали спокойно, ведь мясо хорошее. Вы увидели счастливую хипесницу. К вам принесли оладушек с собачатиной. Вы та также оладушек с собачатиной не любите, и за вас тот, кто принес, съел. У вас тогда в голове начался хаос. И вы захотели купить дом. Потом вы помнили, что хаос у вас только в голове. Вы про эту затею забыли. Вы решили немного полежать. Вы, конечно, могли бы заснуть. Но к вашему месту подошел плебейс, Сказал глупость и ушел. На вашу голову тогда плебейс кинул взятку. Для своего спокойствия вы религиозно реально вздохнули. Когда вы посмотрели свою взятку, вы увидели, выглядит как сушеный лук. Когда вы решили выкинуть, вам бабушка устроила интересный вынустинг психики. Когда бабушка ушла, вы пошли дальше. Вы сейчас уже не вспомните, выкинули или... Нет свою сушеную взятку. На вашем пути встал символист. Он вам казался злым, но уйти вы легко смогли. Вы тогда не поняли, почему, но вы вспомнили, что читайте редко. Вы увидели дерево бук, и вас посетила странная мысль а делают из бук книги. Вы тогда стресс странный получили, ведь становиться деревом, из которого делают книги, вам не хотелось. Потом вы увидели ошибку какую-то или странность, но все же ошибку, миска со стебельком ошибка ведь. Вы оставили эту миску и пошли дальше. Вы увидели редкий случай, когда происходит хип-хоп с пеной, вы, может, тогда бы и подумали об этом, но банка с молоком изменила ваши планы. Вы больше молока себе сказали, пить не хотите. Когда вы открывать глаза после обморока начали, вы увидели прекрасную практику, радужную лягушку запустили в воздух, и вот вы опять потеряли сознание. И сейчас уже пришли в себя, и всю историю в голове прокрутили. В это место, в котором вы сейчас начали потихоньку, начали вспоминать. Вы ведь здесь, в этом месте, включили английский язык с гипнозом, одиннадцатый урок. И в вашей голове все встало на свои места. Если какое-то слово вы еще не смогли запомнить, советую повторить урок. А сейчас для вас я дам в расшифровку всех слов из нашего история. чтобы когда вы начали повторять свою историю, вы бы знали, в какой именно момент вам встречается ваше слово. Начнем. Лав лаванда. хард, хардометр. Мясо, филе, фил. Счастливая хиппясница, хэппи ладушек со вкусом собаки also house play playbase plays в Z ту религиозно рылы, сушеный лук лук выностинг психики interesting символист sim Ридка read бук бук Stress – strange, миска со стебельком – mistake, хип-хоп с пеной – happen, больше молока – мо, прекрасная – practice. Теперь, если вы все слова выучили или готовы повторить историю и знать все слова, значит вы готовы к практике за 6-11 уроки. Мы с вами с теорией на практике улучшим знания. А пока вы можете успешное прохождение одиннадцатого урока отпраздновать. Удачи!